Всем привет, этих желаний человека. Человек хочет много чего. Рекламу увидел, человек захотел что-либо. Мимо магазина человек прошел, увидел в витрине, захотелось. У человека много желаний. Хочет и это, и это, и это, и это. Хочет быть и богатым, и здоровым, и умным, и счастливым. Всем пока.